Продолжайте, давайте не будем куражиться. Давай врубайся. Мне отказывайся. А мы куражи. Продолжайте, давайте не будем куражиться. Давай с нами. Сейчас покажем, как мы куражим. Продолжайте, давайте не будем куражиться. По существу вопрос, по существу ответ. Вы по же по... много раз произнесли фразу. Пр... Прозой. Будете плохо вести, ограничить. Что вести? Плохо себе вести будете? А я плохо себя веду? Пока да. А какие признаки? Продолжайте. А то, что я не продолжаю? Продолжайте вопросы задавать. Вы понимаете меня? Ну что, действуем. Как ты там говорила? Готовься к плохому. И... Да ну нет уж. Пошли всех мочить. О, как? Лечить. Лечить, а не мочить. Еще круче. Разденьтесь, там вешалка. Сидите, разденьтесь. Я не хочу оставлять без присмотра свою одежду. Там ничего не все равно. Не все равно, без присмотра. <как> <как> <как> Геннадий Анатольевич, да? Насколько помню. Нас. А, у меня есть несколько вопросов. Я сейчас прочитаю их. Хотел бы получить ответы. Так, вопрос номер один. Вы получали запрос информационного агентства СМИ Камчатский регион от 23.02.2023? Не получали? Я по сейчас точно не могу сказать. А ответ на него предоставили? Ну, откуда я сейчас знаю? смотреть. Вопрос оставляйте, мы подготовим, вам ответим. Ну, дело в том, что уже больше недели прошло. Я сейчас вам... По памяти не могу сказать. Вопрос был, у нас очень много запросов, и мы даем очень много ответов. То есть пояснить не можете, да? Да. А ответ был предоставлен, Второй не помните? Второй вопрос. Но я см смотреть надо уточнять. Вероятно, был. Угу. Мы обычно всегда стараемся давать ответы в срок, если нет форс-мажора, дополнительной проверки или еще что-нибудь. Мы этот вопрос можем потом выяснить? Мы отдельно вам сообщим. Когда? Ну, в какой сейчас, форме? Вот в письменный. Ну, вы вопрос задали свой? Да. Я вам ответил. Мы вам сообщим. Если запрос был, мы на него ответим. Ну, дело в том, что уже. Давайте не будем сейчас припираться, я вам ответил. Следующий... Я не припираюсь. Вы говорите, Следующий... что вы всегда отвечаете в сроки. Всегда. Сроки уже нарушены в, со... в соответствии с законом о СМИ. Всегда. 7 суток на ответ. Давайте следующий вопрос. Добро. Так. Угу. А, третий вопрос. Почему не пускали слушателей в кабинет номер 529 и даже в здание суда на судебное заседание 20, 21 и 22 февраля 2023 года по уголовному делу по части 1 статьи 110 УК РФ по обвинению Матвича Кольга? Там решает председательствующий. Все зависит от возможности помещения, в которое... В котором проводится судебное заседание. Я сейчас не могу вам сказать. То есть это его Конкретно решение? Эти? Я думаю, что да. Председательствующий решает. Um... А на, в здание суда мы не пускаем людей, которые нарушают порядок. Вероятно, там. это надо с смотреть, конкретный, разбирать конкретный случай. Дело в том, что как минимум 8 человек не пустили. Вот сейчас я вам на этот вопрос ответить не могу, потому что надо разбираться. Когда, в какое время, кто был, кто пришел. А с, кем, а с кем разбираться? Следующий вопрос. Пишите письменный запрос, кто заинтересован, мы дадим ответ. Так вот он как раз и написан, первый вопрос был про, про это. Ну, когда он подан 23 февраля 2023. Значит, ответим. Значит, ответим. Ну, уже сроки нарушены. Так, Четвертый вопрос. Почему не было судебных приставов на этих судебных заседаниях и даже на пятом этаже? Это решает председательствующий. Председательствующий по делу решает вопрос. Приглашать приставов для того, чтобы общественный порядок не нарушали, либо нет. Это решение. А это решение как принимается? В письменном или устном виде? В устном. Ну, в любом, в письменном, в устном, заявка подается распоряжением судьи. Следующий вопрос. А вот это решение вот конкретно по этому ну, случаю? Я не могу сейчас сказать. Не можете? Конечно. Ясно. Э -э, подскажите, пятый вопрос. Эти судебные заседания прошли в открытом или закрытом режиме? Конкретное судебное заседание, я не знаю. Это надо... У председательствующего способствует протоколы смотреть, откуда я знаю, в каком режиме проходило судебное заседание. Ну, то есть вам неизвестно. А там кто был председательствующий? Троиновский Евгений Сергеевич. Ну, Троиновского и спрашивать надо. Суд же принимает решение, закрытое или открытое проведение. Шестой вопрос. Было, было ли вынесено письменное определение судьей или постановление судом о переводе этих судебных заседаний в закрытый режим? Я ответил на этот вопрос. Неизвестно вам, да? Седьмое. Имеет ли право судья и на каком основании выносить устное распоряжение? Я не адвокат и консультация не даю. Следующий вопрос. Вы не заслушали? Вопросов мне не задавать не надо не надо. Ну, вот потому что я консультации не даю. Имеет ли право, не имеет ли право. Смотрите закон, идите в юридическую консультацию, они вас проконсультируют. Следующий вопрос. Ясно. Восьмое. Состоит ли Сургутский городской суд на учете в ФНС по месту нахождения, как, это как вопрос, подразделение? Это вопрос не ко мне. Пожалуйста, в судебный департамент, там разбирайтесь, состоит, не состоит. Мы не юридическое лицо. Дальше. А какая у вас форма, собственно? Дальше. Ну, это вопрос. Я не буду этот вопрос с вами обсуждать. Продолжайте дальше. Потому что он не имеет отношения ни к какому конкретному делу. Продолжайте дальше. Как не имеет. Вы будете продолжать или мы Конечно, конечно. Продолжайте. Так вы не вопрос. даете продолжить. Вопросы освещайте еще. Так у меня не только эти вопросы, у меня еще свои вопросы есть. Пожалуйста, продолжайте. Ну, я вот и задаю вопрос, какая организационная формула? Я сказал вам, я на этот вопрос отвечать вам не буду. Все ясно. Так. Девятый вопрос. У Сургутского городского суда есть КПП, Угровенный, НН? Я ведь сказал. То же самое. То же самое. Не будет отвечать. Не буду отвечать. Отлично. Так, десятое. Десятый вопрос. Если у Сургутского городского суда лицензия на обработку персональных данных? Вы конкретно пришли ко мне с каким вопросом? По организации вы, работы вы, суда. Не надо, я с вами эти вопросы обсуждать не буду. Подобного характера вопросы мне не задавайте. Почему? Потому что я неуполномочен отвечать на эти вопросы. А кому можно задать эти вопросы? Я не знаю. И задавайте в судебный департамент. Они у нас юридическое лицо, все вопросы к нему. А вы как-то к ним относитесь? Дальше, продолжайте дальше. Не вы просто читайте, для понимания, вы их подразделение, отдел... Все это на сайте у нас имеется. Вся структура имеется на сайте. Ну вы устно поясните... Продолжайте дальше. Устно? Я вас предупреждаю, о чем? в случае, если вы продолжите в таком тоне со мной разговаривать, мы с вами расстанемся. Вы прекратите прием? Да. Нарушите статью 13 закона 59 Я не Казы? нарушу, я просто прекращу прием. На каком я основании? предупреждаю. Ну У меня еще много вопросов. Задавайте. Второй подвопрос. Десятого вопроса. Кто ответственный за обработку персональных данных? Я ответ, ответа вам не дам. Отлично. Одиннадцатый вопрос. Обязаны ли сотрудники суда носить бейджики и как их вообще можно идентифицировать? Продолжайте. Я отвечать на этот вопрос не буду. Двенадцатое. Есть ли в здании информационный стенд? Конечно, вы на входе уже же видите Отлично Тринадцатое. Кто ответственный за размещение информации на этом информационном стенде? У нас существует пресс-служба, которая ответственна Ну, там по зонам а, а можно назвать конкретное должностное лицо, фамилию, имя, отчество, должность? Вы ко мне пришли? Да, к вам. Я вам отвечаю. Так. Я вам отвечаю. Всю информацию вы можете получить на сайте Сургутского городского суда. Я не нашел там эту информацию. Внимательно читайте и внимательно ищите. Продолжайте дальше. Ну, дело в том, что. Продолжайте дальше. Я сейчас с вами в дискуссию вступать не буду. А личный прием не предусматривает? Не предусматривает дискуссии личный прием. Вообще ни в каком да. виде? А что он предусматривает? Давайте продолжайте. Вы пришли по. Вы пришли по скандалить? Нет. Ну тогда давайте в рабочем режиме. Пройдем все ваши вопросы и все, и разойдемся. Прожайте. Как в море корабли. Как я и обещал, товарищи специалисты прослушают Танюшу. Сделают анализ ее талантом, так сказать, составят мнение быть или не быть ей артисткой и разойдемся по-хорошему. Пройдем все ваши вопросы и все и разойдемся. Прожайте. Как в море корабли. Разошлись как море корабли. Ничего друг другу не сказав. Пройдем все ваши вопросы и все и разойдемся. Прожайте. Как в море корабли Так, если 12 задал, 13 тоже задал, 14 вопросы. Где должна быть размещена информация о графике личного приема? Ну она же есть у вас на сайте. Она есть у нас на стенде. Пожалуйста. На смотрите, информационном стенде можно... на первом этаже есть, да, эта информация. Ну, и на сайте тоже есть. А где конкретно, вот от входа справа или слева? Но вы заходите в здание, ведь часто. Ну, смотрите по сторонам. На правой стороне у нас стенды есть, где все написано. Там есть на сайте официальная информация, где все. Ну вы же пришли ко мне прием, на прием. Uh -huh. Значит, вы где-то прочитали это все. Uh -huh. Продолжайте дальше. Под вопрос, кем, когда и каким образом утвержден график личного приема? Председатель. На основании чего? Распоряжение, приказ. Конечно. А номер, дата можете назвать? Есть на сайте вся информация, которую вы можете там прочитать. Не нашел. Ищите внимательно. Читайте, ищите внимательно. Угу. По ссылочкам заходите. А вы находили? Конечно. Можете поделиться. Продолжайте. Давайте не будем куражиться. Давай, врубайся. Мне газ. А мы Продолжайте, давайте не будем куражиться. Давай с нами. Сейчас покажем, как Продолжайте, давайте не будем куражиться. По существу вопрос, по существу ответ. Пятнадцатый вопрос. По какому адресу мы сейчас находимся? На профсоюзов 37. город Сургут, правильно? Сургут. Отлично. Шестнадцатый вопрос. По какому адресу находится здание Сургутского городского суда? Продолжайте следующий вопрос. Поэтому же... Продолжайте следующий вопрос. Если будете открыто издеваться, мы с вами общение... Я не издеваюсь, инф... я уточняю информацию. Продолжайте дальше. <свеч> 17 вопрос. Кто владелец этого здания? Продолжайте дальше. От... Отказываетесь отвечать? Да, не буду отвечать. Благодарствую. Так, 18 вопрос. Кому, кому принадлежит земля под зданием Сургутского городского Продолжайте суда? Продолжайте дальше. Нет, вы скажите... Это вся информация у судебного департамента. Кто владелец, вы как будто не знаете. Это собственность федеральная в оперативном управлении судебного департамента. Ну, так, О чем мы разговариваем-то с вами? Так, так и скажите, я не так знаю... вы читаете, все на сайте написано. Продолжайте дальше. Я искал, там нет Продолжайте информации. дальше. Ну, плохо смотрите, значит, невнимательно. Дальше. Не, вы просто скажите... Продолжайте я дальше. Я продолжу. Вы мне не указываете, что мне делать. Я знаю, что, что мне продолжайте, делать. Продолжайте. Вы просто ответьте на вопрос, скажите, я, я не знаю, либо обращайтесь за информацией в судебный Я не собираюсь с вами вступать вот в подобного рода диалог. Кто собственник, какое право. Давайте, давайте. Но а На вопрос Избиратель я могу дальше. получить ответ? Ну посмотрим сейчас, какие вопросы будут. То есть, избирательность. Почему избирательность? Есть вещи, которые, на которые я не буду вам... Значит, отвечать, вот и все. Угу. По разным причинам. Под вопрос 18 -го. Кадастровый номер разрешенное использование стоимость земельного участка. Продолжайте дальше. Отказывайте. Да, Отлично. 19 -е. На чьем балансе находятся металлодетекторные рамки Продолжайте на... дальше. Ну, подождите, это очень важный вопрос, дальше. который интересует многих людей. У вас много еще вопросов? Ну, нету, чуть-чуть осталось. Давайте, закончим и все и разойдемся. Мы как море, Закончим и все, и разойдемся. Продолжайте дальше. Вы ограничиваете меня в приеме? Нет, во времени. Ну, я же вам разве об этом сказал? Вы... Я спросил, сколько у вас? Вы же много раз произнесли фразу. Пр разойдемся. Будете плохо вести, ограничить? Что вести? Плохо Плох. себя вести будете. А я плохо себя веду? Пока, да. А какие признаки? Продолжайте. продолжайте. А то, что я не продолжаю? Продолжайте вопросы задавать. Вы понимаете меня? Так я задаю вы вопросы. Меня понимаете? Я вас понимаю. Вы меня не понимаете. Я вопросы. задаю вопросы, вы, вы мне постоянно говорите, продолжайте задавать вопросы. То есть мне надо зачитать все вопросы Задавайте и просто уйти? Вопросы. Задавайте вопросы. Ну почему? На некоторые я отвечу, на которые возможно. Ну так вот я и хочу выяснить. Продолжайте мы... дальше вопросы задавать. Мне нужен ответ на этот вопрос. Да, нет, не я знаю. Нет. Я сказал вам, я нет, не дам вы вам Вы не говорили нет, вы сказали я сказал продолжайте. Я нет. Вы... Ответ на этот вопрос я вам не дам. Вот так. Вот это хороший ответ. Так, так, так. Девятнадцатый вопрос. На чем баланс... А, ну, вы отказались, да? Про металлодетекторные рамки отвечать. Двадцатый вопрос. Где и как можно получить документацию на эти рамки? Судебный судебном у вас здания нет у этих документов? В детном департаменте вы можете получить. Uh -huh. Я же ответил. Ну, вас же, по идее, копии должны в быть на нами... В департаменте вам все предоставят. Ну, рамки-то не, не там стоят, а здесь. Я ответил? Есть. Yes. Не хотите общаться? 21 вопрос. Кем и когда утверждены правила пропуска посетителей в здание? Ну там же есть номер приказа, все есть, опубликовано. Идите, смотрите. На сайте у нас все есть. Не, ну, дело в том, что я вот как Но раз... Я просто у меня под рукой нет, я вам сейчас не могу сказать. А, а я вот сфотографировал, смотрите. Угу. Тут написано, да? Начальником управления судебного департамента, пожалуйста. Написано председатель суда Хантомазистского автономного округа. Согласовано. Угу. Даже указан приказ от 01 февраля 2016 ну, года, номер 53-о. Конечно. А с приказом как можно ознакомиться с этим? Дело в том, что не написано, чей приказ, кем подписан. Как можно с приказом ознакомиться, вот этот 53 его Ну, с самими правилами вы можете ознакомиться внизу, вам дадут. Может, к администратору подойти. Какой-то а, ли нет? Приказ. Вот написано. А Пишите заявление, мы там посмотрим, порассматриваем, что это. То есть так писать, да, приказ номер 53. Ну С приказом я не знаю, приказы есть у нас или нет, сами правила-то есть. При вас... Приказ – это внутренний документ, он находится либо в суде округа, либо в судебном департаменте, к нам приходит только именно правило. Которые утверждены приказан, Этого достаточно, а для того, чтобы использовать его в работе. А, продолжайте да. дальше. Прошу вас, продолжайте. А, продолжайте да. дальше. Я ответил. Для информации вы в курсе, что на Камчатском регионе в Я Петрополске... не знаю про Камчатский регион. Вам не интересно? Он... Не интересно. Давайте. Ясно. Давай. Мы руководствуемся тем, что у нас есть. А -а -а. Так, 22 вопрос. Был ли кем-то издан приказ об утверждении этих правил? Разобрались? Так, 23 вопрос. Прошли ли проверку, и зарегистрированы ли в Минюсте эти правила? Это к департаменту вопрос. Их приказ, их правила. Отказывайтесь, да? Отвечать? Ну, я просто отсылаю вас к этому, значит, субъекту для того, чтобы вы там все решили вопрос. Uh -huh. Это не моя компетенция, откуда я знаю? Продолжайте дальше. Прошу вас, продолжайте. Так, 23-й так задал 24-й. Кто ответственный за общественный туалет в здании Тургутского городского суда? Ну, у нас нет ответственного за туалет. У нас есть администратор, у нас есть начальник отдела организационный, который занимается общим хозяйством зданий суда. А фамилия, имя, что за должность ну, администратора это... можете назвать? Вы письменно напишите, что вам надо, мы вам дадим. Вас не устроил туалет? А? Вас не устроил Не туалет? только меня, общественность жалуется. Я вам больше скажу. Вообще вы обращали внимание на здание, в котором мы работаем? Обращал внимание. Ну, на сайте суда написано, что это временное здание. Ну, пожалуйста. Вот в чем проблема-то. Я вам больше скажу. У нас нет конвойного помещения, которое обязано. У нас нет решеток на первом этаже. У нас нет решеток, значит, когда мы ведем конвой. У нас конвой ходит по общим коридорам. Вы на это обращали внимание? Обращал, конечно. У нас есть нет залов судебного свидания. У нас практически из 15 судей по гражданским делам залы, залов, залы имеют только два или три судьи. Остальные не имеют зала, проводят судебные заседание в кабинетах. Вы на это обращали внимание? Здание, в котором мы находимся, оно полностью не приспособлено и непригодно для работы в нем суду. Понятно? Это, это, общее, это общеизвестный факт, о котором мы, мы говорим везде, на каждом совещании. Лично я об этом говорю. Ну... А вы про туалет спрашиваете. А какие-то меры планируются предпринять, чтобы, чтобы переехать на В настоящее время решается вопрос, подбирается здание, куда мы можем переехать, где может быть проведен вопрос. Но все нюансы, всеми нюансами занимается судебный департамент. Мы просто можем обозначить эту проблему и постоянно держим и в курсе, и в тонусе для того, чтобы они это не забывали. Но, к сожалению, ситуация не зависит от нас. И во многом она не зависит даже и от судебного департамента, потому что все это выпирается в финансы, все это выпирается в строительство, либо в ремонты. Понимаете, это существуют определенные сроки, но очень сложный вопрос. Поэтому то, что здесь нет туалета, вы не открыли Америку, это действительно так, и туалеты здесь нет. Не очень хорошие и для сотрудников точно такие же туалеты, в которых мы находимся. И по первому этажу постоянно запахи мы устраняем. И то, что у нас стоки в подвал спускаются, периодически прорывается старая канализация, это тоже очевидно. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. В подвале у нас иногда бывает так, что 20 сантиметров у нас там от отходов и отстоев находится. Борщов! Ну что? Я свое отработал. Ты мастер, ты думай. Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. На. Ведь 300 квартир без воды стоят. А это что не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю? Ну, запахи По весне, по весне присутствует я могу сказать, весь снег, вот, который здесь находится, он у нас оказывается в подвале, откуда мы его выкачиваем. Все вопросы мы решаем постоянно. Вот и все. Продолжайте. <кхе> Про туалеты напишите письменный запрос, мы вам ответим, что вас не устраивает. Но то, что вот у нас ситуация такая, это очевидно. Ну, дело в том, что не только мужское, но и женское население жалуется. Да я согласен, я ведь не спорю. Я согласен, что ну, недостаточно комфортные условия. Я вам говорю, это и для работников суда, это и для работников суда. Вот у нас здесь работает 150 человек. 150 человек вот в таких условиях целый день. Целый день. Понимаете? Они в кабинетиках маленьких... Приходят и находятся, и кушают здесь, обедают, или работают, и принимают людей все вместе. И ходят все вместе, в места общего пользования. Вот и все. Вы же прекрасно знаете, в каких условиях они должны работать. Должны быть какие-то определенные помещения, где человек должен ну, чай себе сделать и обед принять. Правильно, мы же практически 90% здесь, всех сотрудников, они принимают пищу здесь, в здании суда. Потому что, во-первых, мы оторваны, промышленная зона, далеко идти в столовую. Ну, во-вторых, не каждому хватает времени для этого. Вот все. А столовой у вас нету. Нет столовая. У нас, во-первых, не положено столовая, во-вторых, просто места нет. Может быть, мы сделали бы что-то подобие буфета а на почему? сегодняшний день. Потому что места нет. Места нет для того, чтобы сделать буфеты, для того, чтобы он соответствовал всем нормам и нормативам. Зомбинам, нормам. Ну, вы же прекрасно понимаете, что для этого нужно. А у нас ни канализации нормальной, ни воды нет. У нас был здесь буфетик, если вы помните, лет, наверное, 7 назад, 8 Девять назад, когда еще здесь было здание общего пользования, когда мы занимали два этажа, мы просто вынуждены были закрыться, потому что сама сам дистанция, она просто не сладилась нас. И когда мы стали, в принципе, владеть всем этим зданием, стал вопрос, либо мы будем сейчас постоянно страх оплатить в судебный департамент, да, либо мы откажемся от этого. Поэтому сейчас вот люди, сотрудники выходят из положения, заказывают разовые обеды там, и вот приезжают сотрудники, в пакетиках, в коробочках, дают и все раз, разносятся по этим самым. Вот и все. В общем, кто ответственный за общественный туалет, это печальный. Да весь мир. нет у нас такого. У нас есть руководитель, который занимается хозяйством в здании суда. Он занимается и туалетами, и коридорами, и порядком, и паутиной. Это для чего? А, это заправка, чтобы паутиной стрелять. А что? И порядком, и паутиной. Из тебя стреляют? Да. А ты так не можешь? Не могу. Не понимаю, как. И порядком, и паутиной. Ладно, не отвлекаемся, смотрите. И всем абсолютно. И мебелью. Все вопросы мы ему задаем. Когда я иду и чувствую запах на первом этаже, я приглашаю руководителя, администратора там, или начальника отдела. и говорю, ну почему мы не можем запах-то устранить? И мы его устраняем. Да что ты, черт побери, такое несешь. И мы его устраняем. Ну, каким образом? Ты мастер, ты думай. Использование, использование каких-то средств специальных, там, не знаю. Сейчас же много средств. Вот и все. Ну, к сожалению, здесь, видите, еще от культуры э, лиц, посещающих эти, эти так сказать, места, все зависит. Если вы заходите в этот туалет, я вот захожу обязательно раз в два дня я просто смотрю, если он открыт. И, к сожалению, вот культура пользования этими местами, она у нас не очень хорошая. Вот зайдите просто, вот посмотрите сторонним глазом, куда народ ходит, как ходит. Ну, это вот все очевидно. Ну подскажите, вот эта культура пользования предусматривает наличие туалетной бумаги? Конечно, предусматривает. А оно у вас есть, улит? Исчезает мгновенно. Бежим скорее за туалеточкой. О, что, какую взять? О, ой, пала. Ну ладно. А -а -а -а. Короче, оторвали мы туалетку. Ой, сейчас будем проверять. А оно у вас есть, улит? Исчезает мгновенно. Ну что, положили на пол теперь? Разливаем, разливаем. А -а -а -а! Офигеть! Ее нет, смотрите. А оно у вас есть, улит? Исчезает мгновенно, есть? Исчезает? У -у -у. Не, не, не израсходуется, а исчезает? Ну, почему? Может быть, расходуется быстро. Ну, вот если каждые 2-3 два, два часа приходите ставить... У нас просто есть определенные лимиты, вот, кстати, я могу сказать. Да, у нас существует финансирование, по которому мы приобретаем эту туалетную бумагу. А какие, каковы лимиты? Я сейчас не буду. Ну, откуда я сейчас знаю? Ну, я вот хотел бы узнать фамилию, имя, отчество администратора, ну, да, который за это отвечает. Давайте дальше. Мы и так остановились на этом вопросе. Я очень широко его осветил. То есть через письменный запрос, да, ну, вот с фамилией и местом ответственно. Да. Yes. Так, 25 вопрос. Сколько в здании общественных туалетов? Здание общественных туалетов у нас один. Ну, и вы имеете для граждан? Для посетителей. Для посетителей один? На первом этаже, да, на который на находится? Этаже, да. Угу. Так, этот вопрос снимается, уже ответили. Так, так, так. Последний вопрос. Какой самый большой зал для судебных заседаний в этом здании? Номер кабинета, можешь не назвать? Не могу, 201. 201? Да. Там мы проводим судебные заседания с присяжными заседателями. А на сегодняшний день я вам могу сказать площадь. Если площадь там у нас три окна, это 50, 36 плюс 18, сколько? 50, 50 метров, 52, может быть, так, метров. 52 метра. А посадочных мест примерно сколько там? Не можете подсказать? 50 человек может за это да, разместить? Нет нет, нет, нет, нет. Мы сейчас рассматриваем большое дело, уголовное, там у нас 20 подсудимых. К сожалению, мы все помещения в нашем суде про про проверили, и ни одно не может быть приспособлено для проведения судебного заседания. Значит, ну, самый большой зал судебного заседания, вот, с присяжными заседателями, там, я думаю, максимум 10 мест для свидетелей, максимум 10. Почему? Потому что, во-первых, там присяжные заседатели – стол председательствующего конвойное значит, помещение для содержания там подсудимого под стражей, прокуроры, адвокаты и свидетели, я думаю, 10 человек. Ну, я точно не могу сказать, но я думаю, что там не больше четырех лавок. А, можно прийти посмотреть этот кабинет? Мы экскурсию-то не устраиваем. Просто открыть, я посмотрю, ну, даже заходить не буду. А у кого ключи я находятся? Вам-то зачем это нужно? Зачем? Э, дело в том, вы что... участник вы, процесса, вас пригласили в как журналист. Как журналист по уголовному делу 110-е доведение до самоубийства медсестры, я же разучил. То есть, главный мотив приставов, когда они не пропускали слушать в этот здание. А вот я вам, знаете, что хочу сказать? Вы, может быть, неправильно считаете. Когда мы в зале судебного заседания располагаем всех участников, да, и, естественно, лиц, которые могут присутствовать, мы это делаем с учетом, Свидетелей, которые будут допрошены в судебном заседании. Потому что каждый свидетель имеет право остаться в зале судебного заседания, имеет право уйти. Поэтому председательствующий при расчете посадочных мест посетителей, он, естественно, учитывает свидетелей. Если у него по делу проходит 5-10 свидетелей, должен оставить место посадочное для этих свидетелей. Для того, чтобы потом, когда допросил свидетеля, он мог ему разъяснить, вы можете остаться в зале судебного заседания. И, естественно, он не должен садиться на колени кому-то из присутствующих, а просто иметь свое посадочное место. Либо может выйти. Вот и все. Поэтому, естественно, когда вы видите пустые места, вы должны понимать, что это создано специально для того, чтобы при работе свидетелям был предоставлен такой вот выбор. но ну, это все. В течение трех дней допрашивали в день максимум двух свидетелей. Ни один из них не захотел остаться в зале. Ну, это и... мы опять о конкретном деле. Я сейчас да, и было свободно 20, как минимум 20 посадочных мест. И еще 10 стоячих. Слушатели готовы согласиться да, на стоящие слушатели, места? Слушатели готовы, это не, ну, не, не позволительно, нельзя так делать. Я сам всегда стоял. Пос, посмотрим, посмотрите, пожалуйста. Там он, за кем у нас, за Люпина? За Люпина, надо было просто позвонить. Люпина. Мы с вами сможем этот вопрос? Просто мне, мне интересует посмотреть это. Я не фотографировать, ничего не, там, не снимать не буду, просто визуально посмотреть. Мне 5 секунд достаточно будет. Вот этот зал, о котором я сказал, самый mm -hmm. большой, он большой может быть по площади. Больше вот таких залов, вот как этот кабинет за счет чего за счет того, что площадь больше, а фактически, может быть, наполняемость в нем даже меньше, чем в зале, в котором работает, допустим, у нас у сын, да, у него на три окна точно такой же. Почему? Потому что в нем отгорожено место для присяжных заседателей. Вы представляете, да, присяжные заседатели, у них отдельная дверь в совещательную комнату, большая клетка стоит. То есть вот за счет этих вот это сказать дополнительных сооружений, общая площадь уменьшается. Я бы вам посоветовал значит, посмотреть зал Усынина на третьем на этаже. Он тоже на три окна. А какой кабинет? А что, касается, что касается, вы хотите просто там попросить, чтобы там проводили судебное заседание? А, возможно, через адвоката, возможно, через запрос СМИ, возможно, общественное, коллективное обращение а решает, будет. Решает все председательство понимаете, в чем дело? Ну делаю? вот и хотим ему написать, чтобы выделили Напишите. более просторный кабинет, чтобы Напишите. могли присутствовать Напишите. слушатели. Напишите. Угу. И из своего опыта скажу, что многократно, и не только здесь, в Сургуте, в других городах, решали вопрос по сидячим местам, методам стулья из других кабинетов приносили и размещали слушатели. Есть много вариантов. Варианты всегда можно найти. Так, ну, у меня, в принципе, все. До свидания. Благодарствую. Всего да. хорошего. Всего хорошего, мы тоже. Приборчиками приборчиком измерили рамку вашу, чтобы э, не оказывало вредное влияние, надо стоять на расстоянии как минимум 2 метра. А вот ручной металлодетектор абсолютно безопасен в пределах вам. Ну, у нас есть правила, поэтому я не знаю почему, но мы а? проверяли рамку недавно. Она у нас, в принципе, наоборот показала э, очень слабые пар параметры. А протоколы исследований есть? Ну, приезжали специалисты, я не знаю, они, наверное, в департаменте а, есть. А кто приезжал? Департамент. Какая служба? Ну, специалисты, которые э, гарантируют обслуживают нашу рамку. Как фирма Ну, это в департаменте, я не знаю. Мы просто вызвали, она у нас э, одно время по просьбе приставов э, вроде стало плохо. Определять металлические вещи. Мы вызвали эту фирму, они проверили, сказали, что все в порядке. Но в целом, сказали, она у нас даже по своим техническим характеристикам, она даже слабее, нежели рамки аэропорта или еще где-то каких-то других. То есть сама модель, модификация ее, она недостаточно жесткая. Поэтому... Я, я прислонил прибор к самой рамке, у меня все индикаторы зашкали. Ну, я не знаю, вы специалист в этом? В этой ну, кое-что соображаю. Ну, я вот, допустим, не знаю. Вот, вот это вам... китайский приборчик, мы скоро возьмем сертифицированный Российской Федерации прибор и оформим официальный протокол да исследования. Ради... Да ради Бога, ради Бога. Это все вопросы к судебному департаменту. Рамка появилась не по нашему желанию, вот но вот и все. Ну, дело в том, что законом предусмотрено право на альтернативный проход. А в большинстве при, случаев... При, при определенных условиях? Нет, 20, просто 20. право. Там не прописаны условия. Ну, ну, давайте сейчас не будем обсуждать. У нас кстати, стоят просечки. В России. И во всех детских садах, школах. Благодарствую. Все хорошо. Всего хорошего. Так, 201 кабинет. Можем посмотреть? Ну мы же только что с вами разговаривали. Геннадий Анатольевич, да. я могу посмотреть двести первый кабинет? Ну да, я сказал. Они да. в каком сидят? Просто сказали, что вы не давали таких указаний. Нет, давайте так, вот сейчас помощник отправит вас к помощнику Любина, они находятся на втором этаже, там же и зал. Добро. Они откроют, вам покажут. Добро. Вот и все. Благодарю. Что...